Итак, доброго времени суток, дорогие друзья. С вами канал Big Money. И мы сейчас с вами будем рассматривать такой сайт, который называется VIPIP. VIPIP. Кто знаком с сайтом VKTarget, можете видео посмотреть, оно у меня уже есть. Это что-то такое наподобие. Вы для начала заходите, регистрируйтесь. Я думаю, регистрацию не надо вам объяснять. Это любой. Второклассник, одноклассник уже может сделать, просто зарегистрироваться на сайте, указать свою почту и все. Дальше вы попадаете на этот сайт после регистрации и у вас здесь вот все будут они пустые. Будет привязать, привязать, привязать написано. Вы привязываете свои социальные сети ВКонтакте, Твиттере. Ну, практически вы сделали уже половину работы. Вторая половина работы заключается в том, чтобы до конца использовать этот сайт. Вам необходимо скачать и установить программу для заработка. После того, как вы ее скачаете, установите, у вас появится вот такая вот окошко, мини-браузер. Здесь вам будут приходить дополнительные задания, посмотреть серфинг. Вы должны будете вести капчу и, считая, язык, ну, пройдено задание. Дополнительные задания социальные сети. Рассылка здесь вам будет. Ну, текст там прочитать надо будет здесь поставить галочку что выполнено. Автосерфинг он идет автоматически. Проверяет за каждое время. Ну вот, что касается этой программы. Программа для заработка. Вот она, zip архив 60 мегабайт. И вам предлагается еще установить плагин для этого браузера. Плагин это вот он, вот так вот он выглядит. Он выполняет, так как я только что зашел, он мне еще ничто ни не выполнил. Он выполняет автоматические задания, они у вас здесь в браузере появляются. Он подписывается в группу, ставит лайки автоматически. И, ну, каждый вход ваш в этот, на этот сайт, он обновляется. Здесь я вам сейчас докажу, что этот сайт платит. Моя задача была... Проверить его на платежность, а не зарабатывать на нем. Здесь вот видно, что у меня заработок. Сейчас я вот вывел недавно. В течение полминуты-минуты приходят деньги. Ну, вы можете и сами себе выбрать. Конечно, там в WebMoney есть. Яндекс деньги. Сотовый телефон. Я вот на Kiwi кошелек себе скидываю. Указал Kiwi кошелек. Вот я сделал первую, вторую, третью выплату. Потому что есть такие сайты, которые три выплаты делают, и после этого перестают уже платить. Люди уже начинают большие суммы собирать, собирать, а пока не собирают, посещают сайт. И так вот и происходит, что обманывают. И так вот вы нажали «Заработать», «Социальные сети», которые вы привязали, и вам здесь сюда приходят задания. Нет, нет, можно даже нажимать вот сюда вот так вот найти, и они будут к вам приходить уже задания. Такие вот как вступить в группу в новом окне откроется, ну сайт где ВКонтакте или что это Одноклассники будет там подписаться на канал на YouTube, вы нажимаете выполнено и все, и деньги начисляются вам уже на счет. Где существует реферальная система? Это так как вот если у вас 8 рефералов будет, тогда у вас будет уже 11% от них. Если будет 16, то 12%. И по возрастающей. Вот здесь написано. Вы заработали 1,5 доллара. Ваш F процент 10%. Ну, в общем, это и все, что вот здесь получается еще рейтинг. У вас высокий рейтинг, поздравляем, максимальный рейтинг на сервисе. Вы можете выполнять даже, ну, дорогие задания, вот они пишут. Здесь вот везде, вот есть произвольные задания, здесь еще много. Прочитайте их. Здесь просто много, я сейчас вам не смогу их все прям показать, рассказать. Их вот 162. Доступные задания. Серфинг у нас осуществляется. Программу вам надо скачать для заработка. Ну, в общем... Все самое интересное я вам рассказал, а остальные мелочи вы уже можете посмотреть сами, когда зарегистрируетесь. Ссылку на этот сайт я оставлю ниже по ссылочке. Еще один секрет расскажу этого сайта, что вот, например, реферальная система, вот у меня здесь написано. Нет, вот партнеры. Здесь вот два реферала у меня. Эти рефералы у меня просто в других браузерах. Я сам под себя зарегистрировался и за, ну, зарабатываю с помощью этого дополнительный заработок. Кому понравилось видео, ставим класс, подписываемся на канал, чтобы смотреть следующие видео уроки. До скорых встреч!